Шалом, дорогие друзья, мессианская община Шавейцион Хайфа, студия Оазис Медиа, рады вам, я продолжаю отвечать на вопросы. Мы уже говорили об Израиле, пытались понять, восстанавливается ли он, но как быть евреем в Галуте? Должны ли все евреи в обязательном порядке ехать в Эрц Исраэль, особенно если учесть, что есть возможность уехать в ту же Германию с гораздо большим количеством льгот и возможностей? Вопрос интересный, мне на него несложно ответить. Я понимаю, что Священное Писание многократно, многообразно, постоянно говорят об одной и той же идее. Что когда еврейский народ был образован от Авраама, которого Бог послал в эту землю быть, в Второзаконии сказано, что по числу сынов Израилевых Господь устанавливал пределы других народов сложно понимаемое место, но суть его очень проста, что сила и благословение Израиля каким-то образом мистическим влияют на благословение и развитие всех народов земли. И вы знаете, это мы можем проследить даже на основании новейшей истории Израиля с 1948 -го года. Понятно, не только хорошие вещи выходили из Израиля, как из любого другого места. Написано, еще говорит, кто из нас без греха. Но мы видим, что в большей мере благословение приходило на народы именно с 1948 -го года, особенно в религиозных пробуждениях технологических вещах, многих разных аспектах жизни. И эта вещь никем не отменяется, потому что Господь Бог сказал об этом клятвенно. Не просто так сказал, а клятвенно. И вот сейчас эта странная дилемма. Война, разрушение и многие люди, имеющие право на возвращение из одной диаспоры, из Украины, из России, из Беларуси, неважно с какого места, уходят в другую, в следующую диаспору за лучшей жизнью. Возможно, технически, финансово они ее там обретут, возможно, а возможно и нет. И я хочу сказать, что э, если мы говорим о событиях 30-летней давности, я помню, как приходили верующие из народов в бывший СССР и ободряли... И христиан, и евреев о важности алии, то есть чтобы христиане могли помочь евреям собраться и двинуться в обетованную землю. А евреев просто зажигались о низкой идее. Хочу сказать, что последних лет так 10, а может быть и больше. Этот вопрос был практически замолчен. Понятно, там и здесь в некоторых общинах или церквях говорилось об этом. Но во многих местах про это не говорили. И сегодня... Без вот этого наставления в слове, как написано в послании римлянам, как мы можем быть наставлены в вере, если не слышим слово истины. И мы, понятно, любим и правильно делаем, когда говорим о важности спасения или о важности милосердия. Но вопрос Алии – это не хобби, это не тахвив на иврите, это не что-то такое заманчивое, это одно из целенаправленных указаний Священных Писаний. И крайне важно, я просто ободряю вас, подумать, помолиться об этом, и если у вас течет еврейская кровь, что может быть для вас сейчас важно сделать. И шаги первые в Израиле непростые, кстати, как и в любом другом Вместе. Но слава Богу, наша система построена на прием новых репатриантов, тех, кто приезжают. Им есть значительная помощь, включая от самых разнообразных, негосударственных, не, не нон-профит организаций, которые поддерживают, в том числе и мы, новых олим и продуктами, и какими-то другими вещами, чтобы каким-то образом хоть немного еще больше облегчить адаптацию в новой земле. Я хочу сказать, берет время, но вы, и тем более ваши дети, будете видеть благословение от правильного решения о том, что вас призывает Господь в землю праотцов в это время. И не нужно искать другую диаспору и другую крышку, и несколько шекелей, или евро, или долларов, они не спасут вас. Но место, в котором вы сможете почувствовать себя дома, оно может быть большим благословением как для вас, так и для всех остальных. Ну, вот так я смотрю на этот вопрос. И вот на этой красивой ноте хочу пожелать вам всем благословения и подскажите евреям о пути в ЭРС исраэль Пусть Бог благословит вас.